потом профессиональные эгрегоры, да, да? потом финансовые и социальные институты, государство, религия только. Хотя вот эти вот два уровня религии и государства сейчас потихонечку начинают меняться местами. но мы еще раз повторим финансовые и социальные институты.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 А если стада нет, чем заниматься пустухом, а ничего, пастух не нужен. Играть на дудочке. Играть на дудочке кому? Да, только если. Религия, дает ли религия здоровья? Тоже нет. Тоже нет. А пропагандирует, что да. Сколько людей ходит расшибать себе лоб, прося здоровья у Бога?